Передо мною горы и река. Никак разлуки я не привыкаю. Я молча, как вершина, протыкаю Всех этих дней сплошные облака. Ты проживаешь сумрачно во мне, Как тайное предчувствие бессмертия. Хоть годы нам отпущены по смете, Огонь звезды горит в любом окне. Мой друг, я не могу тебя забыть, Господь соединил хребты и воды, Пустыни и льдов различные природы, Вершины гор соединил с восходом. Нас с тобой, мой друг, соединил. Когда луна взойдет, свеча ночей, Мне кажется, что ты идешь к палатке. Я понимаю, ложь бывает сладкой, Но засыпаюсь ложью на плече. Не снится платье старое твое, Которое люблю я больше новых. Ах, дело не во снах и не в обновах, А в том, что без тебя мне не житье. Мой друг, я не могу тебя забыть. Господь соединил хребты и воды, пустыни льтов, различные природы, вершины гор соединил с восходом. И нас с тобой, мой друг, соединил. От гор, течение белых рек заставит где-нибудь остановиться. Я знаю, будет за меня молиться один, и очень добрый человек. Огней аэродромная строка закончит многоточим это лето, и в море домодедовского света впадет разлука, будто бы река мой друг, я не могу тебя забыть, Господь соединил хребты и воды, пустынь и льдов, различные природы, вершины гор соединил с восходом, и нас с тобой, мой друг, соединил. На берег речного заката, где чая и голодная рать, приду я. Путник усталый, увидит небесный парад. И кажется, звоня горластом, Что скоро умрут берега И спрячется сумеркой властном Усталой земли красота. Как много суровой печали, Как много и песни родной. Смотрю в поднебесные дали И радуюсь жизни земной. Люблю поднаречные дали, И песни колыбели живой, И сердце уходит печали С нежной волной. Рисовать бы новую картину, войти в нее и там остаться жить, оставив одиночество дорогу и научиться заново любить, взаимностью раскрасить все озера, речной песок сквозь пальцы пропустив, сказать себе, как выбрала ты много, и дать заре все это совершить, лесные духи пусть прямой укажут, речные леди вымоют песок и дудочку, достав из камуфляжа, развеет ветер, Уголок. На небе зорька нежная, как персик, Земля покрыта шелковой травой. Не надо удивительно немного. Проснулись сонные причалы, Гудки и первый пароход. Весны увидела я начало, Когда сошел последний лед. Плыл по реке печной трамвайчик, Как белый лебедь молодой. А может, это солнце зайчик Так отражается водой? Вон, разбегаясь клином и нарушая гладь реки, как будто два крыла орлиных, как две бегущие строки. Стань свободной, слышишь? Я заставлю тебя довольно быть серой мышью, ими и так переполнена земля, открой шире окна, пусти тусклый лунный свет, глаза привыкнут к темноте. Смотри, ты видишь? Нигде тебе равных нет, Ступай легко, как прежде, и бесшумно. Пари, танцуй, люби себя, ходи по краю и не бойся, ты не оступишься, а если что, то подержу тебя. В твоих глазах я отражаюсь, как в зеркале речной воды, в тепле большого солнца не нуждаюсь. Прикосновением своим согреешь ты, ты. Не верьте пехоте, когда на бравые песни поет, Не верьте, не верьте, когда посадам запоют солови. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои.